привет не так давно я на своем канале выпускал ролик как можно бесплатно при помощи биржи okix зарабатывать биткоин, выполняя простые задания в то время когда я записывал этот видеоролик добывать bitcoin получать его в виде вознаграждения можно было в том числе из компьютера сейчас на бирже прошла модернизация небольшая и теперь Данные действия выполнять можно только с телефона. Для этого вам нужно скачать официальное приложение OKEX, эту биржу, на свой телефон. У меня Android, ссылочку на скачивание я оставлю в описании. Также вы можете найти на сайте официальной биржи все эти ссылки. После нам нужно войти, введя свой номер телефона и пароль. Потом вам придет сообщение, и вы попадете вот в свой аккаунт. Теперь, где нам искать э, вот эти самые задания? Все очень просто, надо нажать на кнопку REWARD, тут подарок такой с бантиком сверху, мы сюда нажимаем, и вот у нас наши 5 заданий, за каждое из них нам будет даваться по 50 сатоши. Все точно так, как и было раньше, мы нажимаем GO, открывается задание и сверху идет счетчик. И вот мы видим, что счетчик осталось 9 секунд, и сейчас я с вами вот в первый раз посмотрел, что же случится. Будет это подтверждение «я не робот», как и было раньше, где нам надо выбрать картинки, или что-то будет другое. Вот мы видим 0 секунд, да, сейчас скорее всего появятся картинки, просят нас Orange, это апельсин. Нажимаем ОК, OK, и 50 сатош нам зачислено. Теперь просто нажимаем назад, и есть еще доступных 4 задания. Мы видим, что таким образом я заработал уже 54,5 тысячи сатош, и самое главное, что тут еще можно сделать. Вы можете пригласить друга, и первые 10 тысяч сатош заработанные им получите также и вы только первых 10 тысяч и таким образом вы зарабатываете на постоянке выполняя 5 заданий ежесуточно приглашаете сюда друзей родственников коллег они тоже зарабатывают и вам еще за каждого друга вы можете получить до 10 тысяч сатош абсолютно бесплатно и без каких-либо вложений Первые видеоролики, которые были про биржу, где я более детально рассказываю, что нужно сделать, чтобы начать тут получать Сатоши, вы найдете в описании. Ну и будем надеяться, что данный способ проработает еще очень продолжительное время, потому что это замечательная возможность абсолютно бесплатно каждому участнику получать биткоин.